И когда мы убегали, то услышали громкий взрыв. Это был электрический ток. Сиреноголовый запутался в проводах и его током. Наконец-то нам удалось избавиться от этого сиреноголового. Вы видели, как его током ударило? Я аж испугался. Надо все рассказать полицейскому, где мы видели сиреноголового, что с ним случилось. Да, точно, сейчас я ему позвоню. Расскажите поподробнее, как все было? Когда мы пошли спасать маму, то услышали звук сирены. Стой. Мы пошли туда. И увидели, как сиреноголовые куда-то ведут маму. Мы проследили за ними. Они привязали маму к дереву, и тогда мы побежали ее спасать. Они нас не тронули и просто ушли. И вот когда мы освободили маму и стали убегать, то нам перекрыл путь огромный сиреноголовый. Он был больше остальных и чуть не раздавил нас. Но нам удалось убежать. И когда мы убегали, то услышали громкий взрыв. Это был электрический ток. Сиреноголовый запутался в проводах и его Током. Вы все это видели? Да, я даже это все на телефон снял. Сейчас покажу. А где телефон? Кажется, я его там оставил, когда убегал. Давайте на него позвоним. Может, его кто-то нашел? Никто не берет. Он настолько был огромный, я больше таких нигде не видел. Захар, с твоего телефона звонят. Видеозвонок. Кто там? Это Сиреноголовый. Теперь он нас точно найдет.